Детские электромобили уже давно перестали быть экзотической игрушкой. Увидеть их можно не только в парках в зонах проката, но и в обычных дворах. Сейчас каждый ребенок мечтает не просто играть с миниатюрной моделью машины или покататься хоть полчаса, но иметь свою собственную. В этом выпуске я отобрал лучшие электромобили из разных категорий. Но и не забывай, в конце видео конкурс на 500 рублей. Ты на канале Антон Ларин. Добро пожаловать!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 Дополнительно стоит отметить белый цвет дисков, заднюю и переднюю подсветку фар, внушительное крыло и наличие зеркал заднего вида. Все это не только красит авто, но и делает его более пригодным для езды в городских условиях. Ну а на очереди поджидает «Мустанг». Если бы я только мог передать вам свое восхищение именно от этого авто.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 Скорость для детского автомобиля более чем приличная.